Фанни Алекс, это начинающий канал, на нем выкладываются стримы и видео по GTA 5 и другим играм. Давайте поможем ему. Подписывайтесь, ссылка в описании. Всем привет! И тут, короче, такой, бум, и Новый год скоро, да? Я знаю, у меня также нет настроения, какие у вас. Но, но, я хочу быть вашим Дедом Морозом и хочу поднять вам настроение. и... Завтра я хочу подарить вам 3 игры, а может и больше, может сразу 5 или 10. Ну, это будут какие-то рандомные игры, которые вы сможете активировать в стиме. И что же нужно сделать, а? Airpost, лайк или че? Нет, я требовать от вас этого не буду, вы так для меня очень много чего делаете, очень много лайкаете мои видео. И я вам очень благодарен за это. Так вот, 18.00 по Киеву, это черт его знает сколько по Москве, по-моему это 19.00 Москва, в одном из последних четырех видео вы увидите аннотацию с кодом игры. А для того, чтобы уравнять ваши шансы, я одну из цифр скрою, так чтобы вы смогли побороться за эту игру. Вот таким я для вас буду Дедом Морозом. Ах да, я очень благодарен за таких хороших подписчиков, как вы. Вы меня радуете лайками очень-очень-очень сильно. Подожди, представляете, насколько. И мне очень приятно, что вы пишете комментарии. И давайте сделаем, возможно, друг другу подарок. Оставляйте комментарии с пожеланием друг другу под моим видео. Вам будет приятно, и я буду доволен. Так, у меня все. Запомните, завтра, 19.00, в последних четырех видео, будет аннотация с игрой. Ищите. Все. Всех с наступающим 2017 годом. Пока-пока.